Круглый и ровный кусок мяса, который запечен в духовке, что может быть вкуснее на ужин. Готовится он очень быстро, особенно в духовке, а на вкус получается просто великолепным. Эскалоп по такому рецепту получается очень вкусным. Если вы чаще всего готовите мясо на сковороде, то попробуйте сделать эскалопы из свинины в духовке в домашних условиях, так вы не только сэкономите время, но еще и разнообразите вкус свинины. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Эскалоп можно приготовить на сковороде, а можно в духовке. Оба способа хороши, но вкус у каждого блюда в результате немного разнится. Для начала следует нарезать мясо. 2. После этого его можно немного отбить. По правилам эскалоп не отбивается, но для мягкости мяса это все же можно сделать. 3. Теперь можно натереть сыр. Лучше брать твердые сорта и использовать среднюю терку. 4. Форму для запекания устилаем фольгой и выкладываем мясо. Сверху притрушиваем сыром. Есть еще один способ, который мне нравится больше. Мясо обмакиваем в яйцо, затем в панировочных сухарях, после чего выкладываем на форму для запекания и на каждый кусочек притрушиваем сыр. Подписавшимся! больше вкусностей. 5. В сухарях оно получается весьма своеобразным, а сырная хрустящая корочка придает еще больше изуминки. Перед подачей посыпьте зеленью петрушки и нарежьте свежие овощи. Подавать скалопы из свинины в духовке в домашних условиях можно на их салата, как самостоятельное блюдо. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты свинина – 500 грамм, сыр – 150 грамм, яйцо – одна штука, панировочные сухари – 30 грамм, соль и специи – по вкусу, количество порций – 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.